А вопрос такой хочу поднять. А можно же блин, прожить на пенсию? Почему? Ну, вот смотрите. Я предприниматель с 20-летним стажем. Ну, не только предприниматель, а 12 лет работал на заводе. Ну, сколько предприниматель? Одно дело предприниматель, когда у тебя там 5 супермагазинов. Предприниматель. А другое дело, когда 20 лет простоял на рынке, и жара, и холод, и людей нету. 10 всего квадратов вот таких было выделено. Платил в день 200 рублей. Ну, что хорошего. Когда выходишь, скажем, минус 25, минус 28. До соседнего дома дошел, чувствуешь, уже все, замерз. А еще идти до рынка, елки-палки сколько. А еще раскладывать. А еще ждать. А покупателей нет, им холодно. Они лучше в магазин пойдут. И так до трех часов. Потом собираешься, идешь сюда. Что я заработал? Ничего не заработал. Ни дом не построил, ни машину купил. Даже и, и дров даже не могу в этом году выписать. Вот и все. Поэтому э, мои вот двое знакомых уходили, уходили на пенсию. Одному назначили пенсию 8300, а второму 9200. У меня такая же участь ждет. Главное, вот в ноябре у меня было э, день рождения. Пошел в пенсионный фонд узнать конкретно что там. Может на месте что-то изменилось. И говорит, приходите через полтора года. Как эти полтора года дожить, когда денег нету? Вот. И что это за пенсия? Вообще можно на такой пенсии жить? Вот и поднимаю вопрос. А можно ли прожить без пенсии? Для чего это столы? Буду тут выращивать цветы. Зимой выращивать, как маточники, размножать их. А весной где-то как потеплеет, как снег сойдет. На велик. И вперед. Велик я сделал. Там можно две поставить две корзины, в которые уходят по 12 штук. Вот таких вот цветов. Вот таких. вот Я имею в виду вот такой вот ящик пластиковый. Вот сюда входит вот таких вот стаканов 12 штук. 12 и 12, 24 плюс впереди. Вот так возить. Всегда голосовал против Путина. И буду продолжать голосовать. Вообще давно пора на пенсию. И делает очень такие вещи Очень плохие вещи Вот я бы сейчас был на пенсии Что-то получал А сейчас вообще нету. Вот суть в чем Попутно я хочу монетизировать Канал YouTube. А почему бы и нет Дополнительная копейка Вот А получится не получится не знаю Вы думаете так просто все посадил Все выросло Да нет вот оно Все это погибло я считаю еще покажу. Вот. Почему погибло. Летом я выращивал. Перед домом выставлял на продажу. Люди, естественно, не покупали. Машин проезжает в день по 100-200 по э, штук. Никто не заезжает. Хотя там полно перед домом цветов. И заезд 10 метров. Вот что-то ожида... оживает. Поэтому... Э, Покупали ли цветы? Да, покупали. Куда шли? Ну, на рынок или в магазины. Почему из дома не покупают? Я не знаю. Это загадка природы. Так вот, может вырасти, а может погибнуть. А почему они погибли? А потому что я э, выращивал на продажу. На продажу выращивал. А никто не покупал. А лето прошло, началось холода. Пришлось заносить домой. Дома а где стоять? Ну вот они на полу стояли дома стояли, температура пола была где-то плюс 10 но никогда не думал, что они загнутся они начали загибаться, поэтому я вот сейчас в своем заброшенном магазине который благополучно обанкротился, я сейчас ничего тут не имею права продавать собственно и людей нету, и ничего не продаю поэтому вот этот прилавок все запомнил, я хочу вот это все убрать, вот эту вот обувь никто не берет там знак аварийной обстановки, но абсолютно никому не нужен, вот инструменты вот когда я открывался вот здесь было все в бензопилах вот здесь было рубанки углошлифовальные машинки ленточные шлифовальные машинки дрели были насосы вот это все устали ну продалось и все ну уже шестой год идет и ничего нету а сейчас ввели онлайн-кассовый аппарат дадите вы к чертовой матери вообще честно говоря вот, а что по цветам? Ну, можно здесь в полке поставить, можно освещение провести. Были бы деньги и были бы покупатели, а их нету. Вырастить одно. Почему? Попробуй вырасти. Вот оно загибается и все. мне нужно... А, кстати, надо полить. Мне некогда ими заниматься. Это можно часами, вот как уйдешь цветы, и часами их поливать, удобрять, размножать. Когда же я буду строить? Я так, и вообще не построю. Очень идет все медленно. Ну, кстати, я как определяю, нужно поливать или нет. Один говорит, я трогаю тургор. Вот так вот. Если не вялый, значит поливаю. Второй говорит, я по весу узнаю. Да бред это все. Я вот беру такой стаканчик. А вот тут твердо, как кирпич. Ну вот поэтому вот он и загнулся. То есть нужно вот так вот, вот таких стаканчиках их делать и вот так вот проверять как можно по весу определить нужно растение или, или воды вот кстати тургор но ну, вот этого нормальный тургора вот этот нету еще поливать его не поливать я сначала как делал так вот рукой трогал если влажная земля, ну ладно, если суховатая начинаю поливать Но, <с> дело в том, что вот здесь это нам может быть влажно, отсюда оно не прошло причем можно как, вот пролить его да? оно вроде стекло все тут мокрое, вытекло снизу все вроде нормально, попробуешь, а оно как кирпич поэтому нужно делать вот какую емкость, или тазик наливать туда воды ставить их на полчаса и пусть все это пропитается водой весь ком земляной, вот это я считаю правильно Два одинаковых цветка. Одно, один умирает от сырости, второй от засухи. А поливаешь одинаково. Все надо индивидуально. Для такого маленького объема, как у меня, можно каждый цветочек индивидуально обслуживать. Вот, э, вот эти вот, ну хорошие, их нужно пересаживать. Они в таком состоянии, в таком горшочке уже не вырастут. Они вот так вот будут. Им нужна, нужна земля, питательные вещества. Вот хотя бы в такой. Вот такой он вырос. он еще выросли. А вот этих вот, они стоят вот, можно продавать, не знаю, рублей по 30. Ну, это все в будущем. Вот, нужно, я не знаю, наверное, больше стакан пересадить, чтобы больше роста, листва нарастал. Ну, куда ее размножать? Считаю, ничего нету. Ну, я ну, тоже скажет, давай за 50. Идите к чертовой матери. Вот Кала, мой неудачный опыт. Вот она. Опять же, они стояли на полу, где там было утром может и плюс 5 и плюс 8 и плюс 10 занес сюда здесь температура конечно получше раз меня торговля не идёт, буду переходить на цветы а здесь вот 22 вот я думаю что здесь лучше